Хозяин, ну не зажигают меня что-то эти уроки Пойду я что ли погуляю? Посмотрим Что за дребедень? Так, а это что такое? Ого! А это как сюда попало вообще? Интересно, для чего это? А это что? Вот это да! А тут... А тут... Фу! Ну и пылища! Сука. Кому это вообще может понадобиться? ты? Я? Кто здесь? Кто здесь? Да ты, открой меня? Здравствуй, отрок, открывший меня. Меня зовут Великая Пафосная Книга Мудрости, потому что я очень пафосная, очень книга и очень мудрости. Куда я попал вообще? И сейчас ты познаешь мудрость, накопленную многими поколениями тех, кто был до тебя. Это, наверное, очень интересно. Но спасибо, не надо. Я помогу тебе достичь всего, что ты пожелаешь. Прямо всего? Да, всего. Что-то слабо верится. Всего, что пожелаешь. Точно-точно? Да. Ну ладно, Давай. Посмотри на свою жизнь. Каждое утро, просыпаясь, ты примерно знаешь, что тебя ждет. У тебя есть свои планы на день. Ты знаешь, когда можно повеселиться, а над чем нужно поработать. Если будет трудно и тяжело, ты точно знаешь, как получить поддержку от друзей и родителей. Предвкушаешь развлечения. Каждый день дарит тебе новый опыт и новые впечатления. Ты вполне справляешься с задачами, которые нужно решить. У тебя, в общем-то, все хорошо. А можно ли уже сейчас назвать тебя взрослым? Да или нет. Да, да, да нет. Взрослые, те еще зануды. Постоянно лезут с чем-то Заставляют нести ответственность Это надо, то надо А я не хочу Но я ведь... Не беси меня, книга! Быть взрослым значит быть занудой Без нервов, пожалуйста <сосы> Что-то я погорячился Внимай мне! Сейчас есть решение, которое за тебя принимает кто-то другой. Существуют проблемы, от которых тебя кто-то защищает. Это делают взрослые. У взрослых свои привилегии и возможности. Скоро тебе будет позволено самостоятельно строить свою жизнь. Делать так, как считаешь нужным. И никто не будет тебе ничего указывать. Вот это мне прям нравится. Надо было с этого начинать, книга. Но когда это все произойдет? Как думаешь, если тебе скажут, теперь иди, получи профессию и начинай работать, все в твоей жизни сразу сложится? Не все так просто. Среди студентов, которые пошли учиться, чтобы потом просто работать, половина разочаровывается в своем выборе. Те из них, кто-то учился до конца, в половине случаев так и не находят работу по специальности. Многие в результате ненавидят свою работу. Смотри-ка, сколько людей! И во всех нет меня! Чего они все стухли? Разве так можно жить? Они похоронили свою мечту ради комфорта. Мое исследование жизни великих людей показало, что у всех у них была мечта. Они жили ею и шли к ней каждый свой день, делали все, чтобы мечта жила. А ведь мечта почти как огонь. Как внутренний огонь человека. Это что же получается? Мы родственники? Прежде чем определиться со своим будущим, важно научиться видеть и понимать мир целиком. И без иллюзий. Взрослые люди — это не те, кто читает занудно нотации. Хотя и такое бывает. Да что ты говоришь? Я могу поведать тебе все секреты взрослых. А? Но делать этого, конечно, нет. Взрослые. Реально оценивают мир Свои силы в нем Ставят сами цели Достигают их А иногда и получают от судьбы подзатыльники Смекай Ага А теперь ты хочешь стать взрослым? Ну, не то чтобы сразу Ну давай уже ну, за спрос не мочат нос Вот если бы я знал, какое у меня будущее На кнопку жми тогда, юный подаван Как увидеть свое будущее Привет! Я фея правильных мечтаний я хочу, чтобы ты научился думать о том, чего нет. Это самое волшебное волшебство в мире. Если ты будешь думать о том, чего нет, оно обязательно появится. А еще я хозяйка будущего. И его тоже нет. Но кто умеет правильно о нем думать, тот его и создает. Я покажу, как это работает. Заведи свой личный деловой дневник в блокноте или тетради. Держи его при себе постоянно. На первых страницах опиши то, каким ты хочешь быть в свои 20, 30, 40 лет. Попробуй прямо сейчас представить это идеальное для себя будущее. Словно просматриваешь фрагменты фильма, снятые о тебе же в этом будущем. Это просто волшебно. Кадры из будущего в котором у тебя все хорошо. Как ты там выглядишь? Ты занимаешься там какими-то очень важными и нужными делами? Мне так интересно, что бы это могло быть? Над какими проблемами и задачами ты трудишься? Ты пользуешься авторитетом и уважением среди людей, которые для тебя важны. Что позволило тебе заработать этот авторитет? Тебя окружают те люди, с которыми тебе хотелось бы иметь общие дела. Кто они? Там твоя семья, твой дом, какие они. Ну давай же, это нужно создать в голове! Твоя жизнь там приносит тебе радость и удовлетворение. Ты можешь даже сейчас немного проникнуться этими ощущениями. Необходимый опыт у тебя уже есть. Нужные навыки и способности приобретены, возможностей уже хватает, энергии достаточно. Все происходит с удовольствием, именно так, как надо. Как это прекрасно! Если сейчас у тебя возникло полное удовлетворение от того, что ты придумал для себя, и возникло желание как можно скорее оказаться там, в будущем ты хорошо поработал. Если положительных ощущений еще недостаточно, то в образ можно внести любые коррективы и усилить его. Пусть твое будущее будет постоянно с тобой. Записывай в деловой дневник важные цифры, даты встречи и свои уникальные мысли. Это поможет собирать информацию по блокам и не забывать важное. Сравнивай эту информацию с твоим будущим. Помни, даже если ты живешь в токсичной среде, мечта должна быть. Она твоя надежда, опора и путеводная звезда. А я так люблю звездочки. Никогда не забывая о своем будущем. Эй, ты чего? Когда мне хочется чего-то, я расту. А когда не хочется, начинаю угасать. С внутренним огнем всегда так. Только не спали тут мне все. Ой, прошу прощения. Это уже были заметки Леонардо да Винчи. Интересно, конечно, но все это как-то глобально что ли, сложно. Может как-то попроще можно без этого, а? Взрослые обязательно думают о будущем? Да, но это не точно. На самом деле, о будущем думают не только лишь все. Мало кто может это сделать. Да что ты вообще такое несешь? Я несу людям мудрость. Я продолжу свое пафосное повествование. Жить во взрослом мире не всегда просто. Это как промывать породу в поисках золота. Породы бывает много. Но ведь сокровища того стоят. Для выпускника школы в этом мире много непонятного. А ты уже решил для себя, кем ты будешь? Как вы достали меня с этим вопросом? Чем буду, тем буду. Время покажет. <смех> Ух ты ж, мои угли. Это что такое было вообще? Это высокая цена ошибки к выбору своей будущей работы стоит основательно подготовиться. Реальной ситуацией следует управлять. Для этого существует путь, ведь согласно мудрости японских самураев. Если не знаешь, куда идешь, то как определишь, что пришел? Жми кнопку Огонь сам. Как не потерять из виду свой путь. Привет! Сколько туфель уже стер? Шагомер. Тебе точно нужен шагомер. И рюкзак. Большой, но не тяжелый. И чтобы удобно сидел. Ах да! Забыл представиться: Я твой путь. Ну, знаешь выражение, а путь предстоит не близкий. Это про меня. Все, пошагали! Лист бумаги. Возьми лист бумаги. Нам нужна карта. Мы будем рисовать. Путь к будущему. Первое. Напиши в правом углу листа свою мечту, долгосрочную цель, которая тебя зажигает, ради которой ты готов на многое. Второе. Слева от цели напиши название профессии, которая необходимо для реализации мечты. Не люблю я ее. Мечта это про то, чего нет, а я про то, что будет. Мы же дойдем, юный путешественник. Третье. Чуть левее запиши требования к профессии. Что ты должен знать и уметь, чтобы быть лучшим? А ты должен быть лучшим. Был у меня один ученик Чак Норрис, кажется, звали его. Погнался он однажды за двумя зайцами так поймал трех. Четвертое. Еще левее запиши учебные заведения, которые могут дать необходимые знания и навыки. Держи в уме все требования, которые написал в пункте 3. Пятое. Напиши, что нужно для поступления в эти учебные заведения. Шестое. Ты добрался до противоположной стороны листа. Ты сейчас в этой точке. Это настоящее. Что нужно сделать прямо здесь и сейчас, чтобы твой путь по-настоящему начался? Это и есть твой маршрут к жизненной цели. Так он выглядит. Вот так и составляется карта настоящего путешественника. Дорога ждет тебя. Я знаю людей, которые приходят в эти гиблые места без карты. Они до сих пор бродят вон в тех трех соснах. Седьмое. А теперь попробуй к каждому пункту найти альтернативный путь. Для этого мысленно зачеркни написанное. Представь, что эти возможности закрыты. Громы молнии поразили их. Океаны лавы затопили их. Или ты просто забыл свою карту. Подумай о другом пути. Поймай третьего зайца. Очень полезно на каждый шаг профессиональной траектории иметь максимум вариантов действий, приводящих к цели. Восьмое. Постоянно задавай себе вопрос, кто-то добился успеха с помощью этого? Были ли такие случаи? Смогу ли я? Будь максимально честным с самим собой, отвечая на эти вопросы. Девятое. Принеси свои профессиональные траектории на проверку родителям или учителю. Взрослые люди могут увидеть логические несоответствия в твоем плане и устранить ошибки, опираясь на свой большой жизненный опыт. Десятое. Когда ты понял, что траектория может быть реализована. В тот же день, в тот же час начни движение к своей цели. Не откладывай на потом. Каждый день уделяй минимум час на приближение задуманного. «Я — твой путь. Только ты и я». И я слежу за тобой. Не торопись, время терпит. У тебя же еще будет так много времени, чтобы заниматься всей этой херундой. Вся жизнь впереди, отдохни. Время подождет. Я подожду. Огонь ты где? Потрачено на развлечения Потрачено на отдых Потрачено на развлечения Потрачено на отдых Очнись, огонь а Ты не для этого в человеке <связь> Ты немного обморозился Давай дальше, книга А теперь Я расскажу тебе Великую легенду о двух кораблях. Она такова. В порту стояли два корабля и готовились к регате. Мощные и сильные, они хвастались друг перед другом своими возможностями. Но у одного была цель, карта, путеводная звезда и команда, а другой решил просто плыть по течению. И первый корабль победил в регате. Представляешь? А что случилось со вторым кораблем? Ничего не случилось Он так и стоит в порту, хотя иногда и жалуется на жизнь Но мое мега-пафосное приствование не ждет, как этот корабль Ой, ну куда без него? Ты похож на этот корабль Я уже дал тебе совет думать о своем будущем Рассказал, как найти путеводную звезду и показал, как прокладывать маршрут к цели. Теперь поговорим о твоей команде, о союзе с другими людьми, о добровольных объединениях, дружбе и товариществе. Пролетарии всех стран, соединяйтесь! <сık> <сık> Хотя нет, это я рассказывал какому-то другому огоньку. Нажимай на кнопку, камрад. Как научиться объединяться с другими людьми? Здравствуй, одиночка. Я плохо вижу и слышу тебя, пока ты один. И все плохо видят тебя. Но мы это изменим. Имя мне — Союз. Я славный рыцарь из Ордена Великого Сотрудничества. Нас тысячи тысяч, ребят в стальных штанах, и мы — непобедимая сила. Можешь справиться с тысячей тысяч нас? То-то же! Присоединись к нам, и твой одинокий голос умножится тысячекратно. Хочешь? Научу тебя искусству великого сотрудничества. Больших результатов достигает тот, кто умеет эффективно взаимодействовать с другими людьми. Все большие дела делаются сообща. Помни, единица — ноль. Первое. Найди и выбери дело, которым ты хочешь заниматься. Дело должно быть интересным и полезным для большого количества людей. Второе. Найди единомышленников в этом деле, рассказывая о своей идее. Сначала родным, потом друзьям, потом знакомым. Учись излагать свои мысли незнакомым людям. Они в других союзах, а должны быть в твоем и добровольно. Найди слова, которые будут понятны именно им, а не тебе. Внимательно слушай, что говорят люди о твоем предложении. Не вздумай обижаться и записывать людей во враги за их критику. Чужой взгляд всегда помогает найти недостатки. Спокойно принимай критику. Похвала расслабляет и притупляет бдительность. Корректируй свое предложение, если слышишь одни и те же замечания. Обратная связь от других людей очень важна. Третье. Найди в интернете проекты, которые уже занимаются тем, что тебе нравится, и присоединись к ним. Изучай, как другие люди находят своих сторонников. Каковы дружки, таковы и пирожки. Собирай команду из единомышленников. Организуй поход. Только не крестовый. Береги свои связи. Твои тысячи тысяч друзей... Это самое ценное, что есть в мире, ценнее золота и бриллиантов. Береги, береги, пока я их не стерла. А можно я его просто убью? Многие люди пытались убить время. Поверь мне, так себе занятие. Вот тебе спойлер. Время. В результате победит Фу, ты такую интригу испортил! Не отвлекайся У меня есть для тебя еще пафос То есть мудрость Помнишь историю с кораблем? Ага Отправляясь вслед за своей путеводной звездой Капитан корабля обязан осмотреть судно И проверить запасы Что мы будем проверять, Боцман? Все, что у нас есть, то и проверим. Точно. Мы внимательно осмотрим все, чем можно расплачиваться в пути и за счет чего можно продвигаться к желаемому будущему. Это деньги. Хотя важнее обладать умением их зарабатывать. Умеешь? Немного. Твои знания. Хотя важнее обладать умением быстро обучаться и применять знания на практике. Что уже сейчас ты можешь делать, чтобы быть полезным обществу? Нужно подумать. Это твои друзья и знакомые, вместе с которыми ты готов сворачивать горы. Также важно уметь заводить связи с новыми людьми. Можешь познакомиться с директором завода? Даже не знаю. Это твой внешний вид. Хотя важнее заслужить хорошую репутацию. Это здоровье. Важнейший жизненный ресурс твой образ жизни, от него зависит мышечная сила и выносливость, общая развитость организма и иммунной системы. Здоровье зависит от того, что ты ешь, что пьешь, каким воздухом дышишь, как одеваешься, как думаешь о себе, как взаимодействуешь с миром. Здоровье должно хватать на всю работу, которая приведет тебя к цели. Оно предельно важно для многих профессий. Вот, например, ты пройдешь медкомиссию в летное училище. Ха! Не задевая сажей! Надо попробовать! Это семья. Важнейший источник твоих ресурсов. Хотя семьи бывают разные. Кто-то может сказать спасибо своим родителям лишь за теплый угол и место за столом. Михаил Ломоносов ушел из родного дома лишь с сухарями за пазухой. Важнее материального достатка – моральная поддержка твоей семьи. Готовность помочь тебе по мере сил. Если понадобится возможность переждать жизненные штормы, восстановить силы, семья – это тихая гавень, где можно бросить якорь. Зачетно, как много у меня всего. А в твоем пафосе есть все-таки мудрость. Время покажет. Книга пафоса и мудрости. Если время нельзя убить, то как тогда его победить? Не отвлекайся, юный друг. Береги свои ресурсы и выбирай свой путь с умом. Скорее, Отрок, жми на кнопку, я раскрою мега-супер-ультра-важный жизненный секрет. Учись выбирать профессию. Я тут с тобой разговоры разговаривать не собираюсь. Время дорого. Дела словом не заменишь. Да, я и есть дело. Так меня зовут. Ты, случайно, не мастер? А то я их боюсь. Ручка-блокнот есть? Доступ в интернет имеется? Сверим часы. У нас с тобой лишь пара минут. Вперед! Первое. Вбиваешь в любой интернет-поисковик матрица выбора профессии. Находишь большую таблицу с четырьмя ячейками. Чего ты на меня смотришь? Делай! Второе. Восемь столбиков матрицы показывают, с чем или с кем ты будешь работать больше всего в этой профессии. Выбери колонку, которая тебе нравится. Третье. Восемь строчек матрицы показывают, как ты будешь работать. Каким делом будешь в основном заниматься на этой работе. Выбери ту строчку, которая тебе по душе. Четвертое. Проведи линии через выбранные колонку и строку. В ячейке на пересечении этих линий будут профессии, которые должны тебе понравиться. Получилось? Отлично! Прекрати прыгать, вскачь не напашешься Сосредоточься Все, тайминг Следующий Что-то все сложнее и сложнее А еще встречаются профессии конструкторы Когда к профессии привязываются дополнительные функции Умение работать в специальных компьютерных программах Умение подавать свои услуги Умение вести переговоры если упростить, каждое умение называется компетенцией. Для каждой работы нужны свои умения-компетенции. Почему все во взрослом мире так по-дурацки устроено? Хочу отдыхать, путешествовать по миру и получать большие деньги, а не вот это вот все. А если заняться, скажем, м -м, криптовалютой? Говорят, это легко. Или играть на ставках. Это еще легче. Или открыть свой бизнес. Говорят, это вообще беспроигрышный вариант. У тебя бизнес, деньги валятся с неба, а ты катаешься по курортам. Фау! Я слышал это от известного блогера, между прочим. Запомни, ученик, чем легче путь, тем более вероятно, что тебя обманывают. Жми на кнопку и получай следующую пафосную мудрость. Ведь я книга нескончаемой пафосной мудрости. Учись критичности. Все люди врут. Верно ли мое утверждение, отрок? Ведь если я человек, значит, я тоже вру. И значит, не все люди врут. Мое имя критичность. Если ты веришь в легкие деньги, в кричащую рекламу и в тренинги личностного роста я то, чего у тебя нет. Но именно сегодня я предлагаю тебе дружбу и бесценный дар видеть глубинную суть вещей. Первое! Обращаешься к оракулу показать любую профессию и три ее магических свойства. Например, выбираем профессию «Архитектор тронных залов». Вопрошай у оракула «Архитектор – профессия грамма». Затем «Архитектор тронных залов – должностная инструкция». А далее «Архитектор тронных залов – подводные камни». Изучи все, что найдешь. Второе. Находишь представителя профессии. В нашем случае – архитектора тронных залов. Для этого опрашиваешь родных, есть ли в семье или среди близких друзей человек, работающий по этой профессии. Просишь аудиенции с ним. Просишь школьного педагога найти и организовать встречу с таким специалистом. А затем задаешь ему вопросы. Что нравится и что не нравится в работе по профессии? Кому можно порекомендовать такую работу? Что необходимо знать всем, кто делает в этой профессии первые шаги? Что думают о профессии люди и какая она на самом деле? Чем больше ты будешь знать о своем будущем занятии, тем более осознанным будет твой выбор, и тем выше вероятность, что он будет верным. Всегда смотри глубже, отрок. Суть вопроса в мелочах. И если ты вникать не захочешь, обманут тебя. А это, как ты понимаешь, не наш путь. Ведь, как говорится, дай припомнить... Твое незнание ⁇ это чья-то сила. Не доверяй легким и доступным способам заработка, пока не проверишь их с помощью критичности. Я гарантирую. Проверку такие работы не пройдут. Я выиграл в лотерею 400 рублей. Врешь ты все, книга? Mm, позволь спросить, о великий. А сколько проиграл? Две тысячи. Ну, э, это были э, окупаемые инвестиции, понимаешь? Это, это такая стратегия. Стратегия успеха. Сначала у всех так, а потом... Э, глупая эта книга. Ну, ничегошеньки совсем не понимаешь в... В, в стратегическом мыслении. А сейчас... Я познакомлю тебя с твоим так называемым врагом. Я открою для тебя специальное окно. Посмотри на свой мир через призму времени. Учись временем управлять. Первое. Несколько дней записывай в свой блокнот все, что ты делаешь в течение дня. Поминутно. Второе. Когда закончишь, нарисуй таблицу «Срочно-несрочно, важно-неважно». Такая таблица называется окном Изенхауера. Многие успешные люди используют его в своей работе. Третье. Расставь все, что ты делал за день, в ячейке по своему усмотрению. Как ты сам считаешь? Четвертое. Проведи собственное расследование. Сколько в этой таблице неважных и несрочных задач? Сколько неважных, но срочных? Что действительно важно из того, что ты делаешь в течение дня? Пятое. Не доверяй только себе в этом вопросе. Подойди к родителям и попроси их расставить задачу твоего дня. Шестое. Сделай правильные выводы. И тогда... То есть время не враг. А то. Как используют, таким оно и будет. Время покажет. Время покажет. И, наконец, последнее, архиважное... И супер-мега-пафосная мудрость. Выбор профессии – это важный процесс в жизни человека. И позволять делать этот выбор кому-то еще – непростительная ошибка. Другие люди... Не проживут твою жизнь за тебя и не будут отвечать за последствия твоего выбора. Только ты можешь это сделать. Тебе кажется, что ты всего лишь школьник. И что до момента выбора жизненного пути еще очень далеко. Это неправда. Ты уже стоишь на распутье. Иногда может показаться, что твое будущее в руках других людей. Или целиком зависит от обстоятельств. Это не так. Только ты окончательно определяешь, какой будет твоя жизнь. Насколько ты будешь счастлив и полезен. Только ты отвечаешь за то, к чему в итоге придешь. Реализовать себя просто. Думай о будущем. Двигайся к нему, разумно используй, копи и береги ресурсы для продвижения к цели, и тогда твой обычный путь станет уникальным, а из уникального, возможно превратиться в великий. Думая о будущем, выбери профессию, учись, собери команду, действуй, думай о будущем, выбрать профессию, учись. Так! Ну, как правильно научиться учиться, книга? А, ладно, потом разберемся. Думая о будущем, найди мечту, выбери профессию, действуй. Думая о будущем, найди мечту, выбери профессию, действуй. Думая о будущем, найди мечту, выбери профессию. Ты что, заснул на уроке? Я до тебя не смог докричаться. Пойдем сегодня Играть. Не понимаю, что со мной произошло, но у меня такое чувство, что сегодня передо мной открылись все дороги.